Так, ребят, сегодня у нас Kia Spectra. частичный ремонт будем делать. Вот, вот такая вот здесь вот шляпа. Клиент попросил, порог не хочет менять, попросил вот этот кусок вырезать и положить латочку. Сейчас зачистим, посмотрим, до куда она сгнила, и, соответственно, будем вырезать и ставить латку. Так, ребят, ну вот сделаю латку здесь. Спуклянул. Латку целиком делали. Вот отсюда, вот эти вот точные. Вот так, так и там была, целиковую делали. Вырезали. И вырезали как пороги. На арках делаем. Не в нахлест, не под нее. А планочку привариваем и к ней уже встык-стык, стык, чтобы минимальный зазор был и здесь уже шпаклевка и здесь уже все ровно Ну пока делали с одной стороны с другой пока зачищали вот еще тут появилась у нас дыра сейчас зачистим грунтанем и приварим опять кусок сюда вот и с этой стороны тоже тоже кусок Здесь был то же самое сделал и грунтанем потом антигравием от объема. Вот. Так, ребят, ну вот, подготовили. Сейчас грунтуем. И будем. Так, тут, тут у нас все, сейчас и здесь вот наш, ну и все, сейчас грунт высыхает и антигравием отбиваем. Так, ребят, ну вот концовочка, отбили антигравием, все, здесь вот ладка была, здесь это, вот и эта сторона тоже, вот так вот, все как говорится, вот и все, как-то так.